Здравствуйте, уже мои зрители подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Паша Анна, и сегодня я предлагаю приготовить вам вместе со мной аджику. Рецепт несложный, проверенный годами и не одним десятком людей. Для того, чтобы приготовить вкусную ароматную аджику, нам потребуется 3 килограмма помидоров, 1 килограмм перца, один килограмм моркови, один килограмм яблок, и 3-4 острых перца. Если у вас нет возможности использовать свежий острый перец, или вы не хотите искать себе дополнительные источники сложностей, поскольку острый перец это всегда сложный овощ к переработке, то можно взять пачку острого перца или красного перца. Также, если у вас не будет каких-нибудь ингредиентов, например, яблок, или у вас будет недостаточное количество тех же томатов, то все ингредиенты взаимозаменяемые. Иными словами, если у вас нет килограмма яблок, то тогда можно добавить по лишних полкилограмма моркови и полкилограмма томатов. Так аджика также будет вкусной. После того, как мы собрали все ингредиенты, очистили, измельчаем их на мясорубке размешиваем полученную массу ставим ее на огонь доводим до кипения и кипятим около 1 часа после того как наша аджика прокипит час мы снимаем ее с огня добавляем в содержимое нашей кастрюли 200 граммов чеснока стакан уксуса стакан масла одну четвертую стакана соли размешиваем Раскладываем по стерильным банкам, закатываем, укутываем, и на следующее утро или вечер уже можно употреблять. Также хотелось добавить, если вы любитель э, пряных блюд с использованием различной зелени, например, той же самой, э, как это называется, вкусная вот эта вот вонючая трава, которую обычно нигде не найдешь на рынке, там, где вот это вот надо добавить... Вот это вот вкусная трава, которая еще в этих, mm -hmm. не, слушай, там где в чебуреках они добавляют всегда. Вот она у меня здесь есть, но я забыла, как ее зовут. Mm -hmm. Кинза, минза, слушай, да? Также следует отметить, что если вы любитель ярких, открытых вкусов, например, пряных вкусов, то тогда, конечно, можно добавлять по вкусу любую зелень и ваши любимые приправы. Например, можно использовать... Максим, что? Кинзу. Кинзу. Можно использовать кинзу. Она еще больше раскроет вкус и усилит аромат. Уверена, что при помощи этого яркого и вкусного рецепта вы приготовите не одну баночку такой же яркой и вкусной аджики. За рецепт спасибо Наталье из консервного комбината со Столинского района. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!